день Итак, прошло чуть больше года ведь да? ну, мы встретились Итак, сегодня основной упор будет на оценке стоимости и истории из практики но для того чтобы понять откуда у нас история из практики да откуда мы ее взяли сначала кто вы мы? мы компания разработчик то есть мы именно у нас программное обеспечение а, по управлению по оценке стоимости как строительно-монтажных работ, так и проектно-изыскательских работ, да, для начала это наши два базовых продукта. И в рамках управления проектами, да, управления стоимостью, у нас есть ценовой набор продуктов, как комплекс Point Progress, который содержит в себе тоже сметный модуль, поэтому считать сметы и взаимодействие с ними великолепно можно. И комплекс Point Progress, как, считает, как называется, как интегратор сметных данных. Все прекрасно понимаете, что сметные данные, сметы могут разрабатываться в различных сметных системах. А, поэтому комплекс Point Progress имеет единую базу может в себя... А закачать все сметы, привести к их к единому знаменателю для того, чтобы можно было дальше интеграционными какими-то уже путями, да, с другими системами отдавать эти данные. Ну, коробочный вариант интеграционного решения это модуль ПМ-агент, который связан с придарностью в плане план прямого. Это инструмент... Раз, раз. Это инструмент планировщика, который позволяет работу, насытить с ресурсами или стоимостными характеристиками и строк локальной сметы. Ну и дальше, учитывая, что у нас есть единая база, и у вас задач очень много, поэтому мы сделали аппетит, да, который могут использовать ваши IT-службы, и как быть, они ждят у нас очереди на какие-либо доработки, списать, использовать наши данные в накопленные в нашей базе, что класть, что забирать в свои приложения. Итак, практика, да, то есть более 30 лет мы на рынке, поэтому у нас вы были свидетелями тернистых путей наших пользователей. Ну а сейчас мы представим наших пользователей. То есть мы их группируем, скажем так, по направлениям строительства, да? то есть промышленное, транспортное, гражданское, сети различные и так далее, ну да и другие. Также мы подразделяем наших э, пользователей как по ролям инновационно-строительного процессе, То есть у нас есть компании-заказчики, которые используют наш продукты, проектировщики, генподрядчики, подрядчики. То есть, в общем-то, все, кто участвует в инновационно-строительном процессе. Внутри компании, Внутри компании э, тоже есть группы пользователей, которые так или иначе сталкиваются с нашим продуктом. Но основной, главный э, бес... Ох, наконец-то звук пошел... Это сметчики, разрабатывающие сметную документацию или какие-либо оценки, также сметчики, проверяющие сметную документацию, работающие с выполнением, то есть создающие КС-2, ну и закрытие месяца, все, все пакет документов по закрытию. Учитывая, что у нас есть единая база, то дальше пошли различные анализы. Да, то есть смечки-экономисты, которые занимаются различными выборками из наших систем для того, чтобы решить, какие те или иные задачи да, по анализу. Управленческий учет, то есть мы можем организовать в системе как официальный, Поток документов, да, то есть взаимодействие с заказчиком, так и, вну... и описать стоимость, скажем, реального процесса внутри организации. Специалисты по нормированию, но ну, используют нашу базу для того, чтобы создать свою корпоративную базу нормативов и расценок. Планировщики, ну, модуль по агент уже, как говорится, говорили, да, и э, нас любят IT-службы и методисты. IT-службы любят, потому что единая база, да, легко обновлять, обслуживать и так далее, да, а, ну, и методисты, которые э, выстраивают суть, ну, с корпоративной информационной системой компании, да, что вот как работать в нашей системе, чтобы все работали по одним правилам, тут понятно, есть разделение прав доступа, есть определенные возможности, чтобы а, пользователи работали однотипно, да, чтобы как можно меньше было ошибок для входа в интеграционные какие-либо решения. Ну и дальше, на каких этапах жизненного цикла строительного объекта да, используются, опять-таки, наши продукты. То есть, если мы выделим ну, основные три этапа жизненного цикла строительного объекта, это сам этап строительства, эксплуатация и демонтаж. На каждом из этих, на каждом из этих этапов есть такие шаги, как... Предпроект. И здесь требуется оценка стоимости как проектно-изыскательных, так и строительно-монтажных работ. Естественно, на предпроекте у нас данных не так много. Мы можем использовать или аналоги темы сегодняшнего рассказа, шаблоны различные, да, и корпоративные, нормативные, корпоративные нормативы, расценки. Все это можно сочетать в наших системах, да, то есть все вот эти наработки содержать в наших системах. Дальше, если вы решили, что проекту быть, то дальше идет следующий шаг, это проектно-изыскательские работы. Естественно, тут определяются уже сметные стоимости, да, на стадии П, на стадии РД и так далее, тоже в наших двух вот этих системах. Когда переходим на шаг с Строительно-монтажных работ, то нам нужно организовать, э, стро... органи... организовать строительство, то есть обвязка договорными отношениями и сметная стоимость по каждому договору. Да? То есть можно подготовить так называемую смету контракта. Ну, наконец-то мы вышли на площадку, наконец-то мы начали что-либо реализовывать. Соответственно... Нам нужно учитывать, а, учитывать факт. А, перед чем, как учитывать факт? Нам надо бы его вести и согласовать. Вот для ввода и согласования у нас есть различные интеграционные решения с порталами а, или а, с календарным сетевым планированием. Так, ну и последнее, что у нас понятно за наше. Года, на рынке мы обросли партнерами, с которыми, которыми делаем те или иные интеграционные решения. Мы здесь вывели основные направления интеграционных решений, да, которые у нас вот, эм, сейчас накоплены. Это с разными компаниями, понимание э, ТАИРы, да, то есть ремонта и техобслуживания. То есть здесь интеграционные решения с 1С, с Global SAP, -ом. Закрытие месяца по строительно-монтажным работам. Тут у нас идут интеграционные решения с порталами, на которых организованы личные кабинеты, личные кабинеты подрядчиков. Соответственно, вся логика согласования как сначала физики, то есть объемы выполненных так, потом уже и оценки. Соответственно, порталы как на SharePoint, так и вот портал, как OzBuilder. Дальше данные для бюджетирования. Понятно, что мы можем сосчитать оценку, дать исходные данные для бюджетов, можем даже по статьям затрат отдать в систему бюджетирования по нужным статьям по статьям, по статьям бюджета, перераспределить стоимость. В как считают сметчики, да, по статьям бюджета, как нужно уже для бюджетирования. Соответственно, здесь интеграция с 1С, с, э, с Microsoft Dynamics, Аксапты. Ну, календарное сетевое планирование – это урокл Примавера, ну и также раз, имею единую базу, то есть, соответственно, различная биоотчетность, да, чего только из нашей базы вот этими средствами не извлекают и какие только сравнения или анализ не проводят. А, ну, приблизительно, какие наши клиенты, не все, понятно, вот некоторые. Наконец-то мы добрались до темы презентации, да, то есть это мы просто посмотрели, что на основе чего я буду говорить, об, обобщать какой-то опыт, да? вот на основе вот того, что мы сейчас до этого говорили. А, итак, управление стоимостью, да, то есть управление затратами. Все прекрасно сидящие в этом зале знают три основные процесса. Это оценка стоимости, оценка, ой, извините, процессы оценки стоимости, процесс разработки бюджета, ну, естественно, контроль, да, контроль стоимости. Зелёненьким выделена именно та тема, на которой мы более подробно остановимся, остальные, как говорится, прозвучат, но подробно рассмотрим именно процесс оценки стоимости. Все процессы итерационные, это вы все прекрасно знаете. Опять-таки здесь тоже известны э, типы оценки стоимости, да, то есть по классам. Ну здесь классы я, я не писала. А, Зелененьким опять-таки выделено то, то, на что будет опять-таки основной упор в докладе сделан, да? то есть э, на, пят, на пятый, четвертый, третий классы точности, да, оценки стоимости. То есть тогда, когда уже сметы появляются, мы здесь упустим, то есть не будем как говорится, созвучивать, а мы возьмем самый первые, да, когда у нас еще большая неопределенность. Итак, первое. Первое – мы посмотрим, когда нам надо сделать оценку стоимости. У нас, как говорится, кроме аналогов ничего нет. Значит, что у нас по практике получается? В зависимости от зрелости компании, как работать с аналогами, да, то, соответственно, и запросы, и требования от клиента поступают различные. То есть, первый говорит, О, у вас единая база, можете ли вы проекты, проекты наши, как проект аналоги, поместить в базу. Когда начинаешь спрашивать, вы как эти аналоги у вас размечены. Размечены у вас аналоги, то есть вы понимаете, как там управляется стоимостью вот, вот, вот, то, что вы считаете аналогом или нет. но некоторые компании, понятно, как выступление вчерашний целый день, как говорится, об этом все говорили, да, кто-то очень большой путь прошел, и у них все есть, и они все прекрасно понимают, о чем я спрашиваю. Дру, дру, другие компании еще только в начале этого пути. А некоторые готовы, чтобы мы помогли этот путь пройти, некоторые, понятно, говорят, нет, нет, нет, нам ничего этого не надо, нам надо только положить базу. Можно мы положим базу? Можно. Положите базу. Как Значит, с этим работать будет не совсем понятно. Ну, дальше, понятно, они потихонечку расти, и в течение трех лет, понятно, получают так или иначе более-менее нормальную базу аналогов. Ну, а по итогам, как говорится, хотелось крупными шагами, мазками, самый эм, верх сказать, да, что если вы считаете, что вы собираете базу аналогов, то неплохо было бы выявить, по каждому аналогу паспорт проекта, да, который становится аналогом, который содержит какие-либо параметры, которые, чтобы можно было понимать, как из этой базы вы, выбирать этот самый аналог. Ну, скажем, там географии, производительность, мощность, площадь и так далее. Да? Ну, у вас у каждого, вы, ну, там намного больше параметров, да, у нас у некоторых доходило до 40 параметров различных, которые как один аналог отличаются от другого аналога. Начало, окончание строительства, э ну и, и другие различные заголовочные данные. Дальше. Было бы неплохо, не просто, что это у вас проект, аналог, да, разобраться с конструктивными элементами. Что там, что там вообще вот в этом аналоге? Из каких конструктивных элементов он состоит? И неплохо было бы понимать и процент, процент стоимости этого конструктивного, конструктивного элемента. Дальше. Конструктивный элемент, чтобы его построить, соответственно, какие-то виды работы используются. Тоже было бы неплохо понимать объем, какие-то Туда входит с какими объемами цена, опять-таки доля в стоимости. Почему мы все время определяем долю в стоимости, чтобы понимать, что когда у нас что-то будет изменяться, да, где у нас возникает риск, что у нас может уже измениться или а что уже может устареть, или, как говорится, нужно какой-то а, или коэффициент, или еще что-то в этом роде, что когда будем создавать новый проект, новый проект оценивать, да, учитывать вот, какие-то провалы с учетом того, что внешняя обстановка все время меняется. Да? То есть проект-аналог когда-то создавался, и у него была своя экономическая ситуация вокруг, а тот, который мы оцениваем, понятно, что он уже в совершенно других каких-то экономических условиях, поэтому надо это тоже не забывать. Дальше, конечно, ресурсы. Ресурсы самое основное, то есть мы должны тоже понимать, где у нас риски по ресурсам. По, так мы должны понимать и в, в конструк, по, по конструктиву, и по видам работ. Вот когда у вас проект аналог, было бы очень неплохо выявить правила ценообразования, да, по которым выполнен расчет этой, вот этой самой стоимости. Потому что мы сталкивались с проектами, когда был на стольких различных базах создан на стольких такая каша это надо четко понимать всешки что мы берем или может быть даже потрудиться и пересчитать на одну базу или еще что-то в этом роде если вы собираете что действительно был аналог не надо брать просто как слепок и просто <laughs> как слепок и просто переносить как аналог то есть чтобы он действительно стал аналогом его надо переработать то есть вот это что я возьму вот этот аналог ну, можно взять этот аналог. Потом опыт, опыт показывает, что если вы его действительно проанализируете, и вы его притрясёте через какое-то сито, да, вот только после этого, когда вы поймете как там все работает, какая какой объем на что влияет, какая стоимость на что влияет и так далее, да, то тогда можно будет этим аналогом пользоваться далее. Ну и самое главное, всякие различные... И дальше принимать решения, дальше принять решение Целиком мы берем этот проект как аналог или пополняем библиотеку просто по конструктивным элементам. Не обязательно, что мы должны взять целиком проект. Мы можем взять и кусочек, да, например, вот ценность именно по этому конструктивному элементу или по, виду, по этому виду работы и добавить какое-то в нашу библиотеку. Или понять, что просто-напросто нет этот проект после того, как мы его через сито перетрясли, понять, что он просто уходит в архив. И, как я на прошлой конференции говорила, обязательно разработать методические документы, на основе которых да, можно, как мы будем считать новый проект, как будем оценивать новый проект. То есть не просто вы положили, а должен быть документ. Зафиксирован каким образом, когда, что делая именно так оценку следующего проекта, да, что он может так или иначе все-таки не перебрать очень сильно значение. Ну, все-таки что-то было похоже. Шаблоны. Дальше. Значит, шаблоны это как бы следующий этап. Мы где-то с тремя компаниями проходили вот этот путь с шаблонами. Одна очень компания ⁇ Молодец ну, ⁇ вот там очень много наработок было еще от Советского Союза, да, поэтому как-то не странно, так они еще до конца свою систему не разломали. Очень... Они очень просто перешли вот в это вот понятие шаблона. Вот. Ну, а с остальными большой путь прошли. Итак, имея библиотеку аналогов да, и экспертный совет. То есть сотрудники, которые могут обобщить предыдущий, предыдущий опыт оценки стоимости, да, можно начинать работу по разработке, по разработке шаблона. То есть я не, не зря говорила вот это самое сито. То есть когда вы вот через сито просеиваете аналог, то хотите, не хотите, вы очень близко уже становитесь к шаблону. То есть вы понимаете, как что... А, как что взаимодействует. И у вас просто уже само по себе вас подталкивает, начинает, что в принципе можно какие-то куски уже вытащить как шаблон. Ну, например, как... Шаги... Шаги... Дайте микрофон, Ш... Работает? О, зар... опять заработала. Шаги по разработке шаблона. То есть опять... Определить набор конструктивных элементов, в которые входят в шаблон. Все. Дальше. Конс э, виды работ по конструктивному элементу. Перечень ресурсов по видам работ с нормой расхода. Определить алгоритмы расчета объемов для каждого вида работы в рамках конструктивного элемента. И дальше по итогам пункта 1 и 2 определить параметры по каждому конструктивному элементу, задавая которых можно оценить физические показатели. Вот именно пункт 4, да, когда мы вот начинаем э, выявлять те самые параметры, да, по которым можно оценить физические э, показатели конструктивных элементов, вот именно вот эти вот параметры будут вытащены, скажем, как исходные данные, да, которые заполняет уже э, по отделам, в принципе, каждый... Отдел отвечает за какой-то набор параметров, да, чтобы можно было оценить уже стоимость нового проекта. Ну, понятно, что нам нужен уровень цен, по которому мы считаем. И дальше, то есть сначала шаги по разработке шаблона. Понятно, определились со составом, с видами работ, с ресурсами. Далее у нас... Идет состав э, документа с исходными данными. То есть, мы его, этот, э, то есть э, нам надо по новому проекту собрать исходные данные. Да? То есть исходные данные влияют на те самые параметры, что можно было получить и, фи и физику, ну и потом подключились и э, соответствующие справочники цен. Мы э, вот этот документ с исходными данными для оценки нового проекта называем анкетой. То есть есть анкета, э, каждый пункт анкеты связан с, с тем или иным с той или иной частью шаблона. В зависимости от ответа автоматически происходят э, определенные расчеты происходят. Таким образом моделируется, в принципе, сам, проект, моделируется сам проект, да, и, и потребность ресурсов и э, объемы, и физические объемы самих работ. А дальше третий пункт – это вот та самая связь между вопросами-анкетами вопросами, вопросами -анкетами и, и частью шаблонов. Конечно, разработать методические документы, как этим всем пользоваться, да? чтобы можно было получить счастье. Следующее, то, что мы подробно рассказывали на прошлой конференции, это через корпоративную базу нормативных расценок. То есть здесь я сейчас подробно рас, рас, останавливаться уже не буду, но опять-таки имея библиотеку аналогов, Экспертный совет сотрудников, да, который может оценить, может оценить предыдущий опыт и, как говорится, начать разрабатывать корпоративную базу нормативов. Самое главное, в начале корпоративной базы НСИ необходимо понимать для решения, каких задач будет использоваться данная база. Потому что иначе подходы будут совершенно разные. Ну вот внизу, как говорится, какие у нас задачи. Ну вот на стороне заказчика, например, для оценки адекватности коммерческих предложений подрядчиков. На стороне подрядчика для оценки безопасного интервала варьирования стоимости работы при формировании коммерческих предложений заказчику. для Организации процесса строительства, соответственно, тут у нас для поставок, используя механизм управления бригадами, рабочих и так далее. Ну и понятно, что или мы можем оценивать стоимость на начальных этапах жизненного цикла объекта. Ну и что входит в состав корпоративной базы? Здесь специально различными значками у нас определено. Первое – это методические документы. Дальше вот зелененьким тут различные классификаторы. Дальше у нас состав идет. Это вот с оранжевым, да, у нас это база корпоративных нормативов или база корпоративных расценок и различные различные справочники. Вот различные различные справочники. Итак, каким образом мы можем наполнить создать вот эти самые нормативы, разработать или прямым счетом или путем корректировки уже существующих э, стандартных, э, стандартных каких-то нормативов расценок. Если вы решаете работать через аналоги, то есть ни прямым счетом, ни путем корректировки, можно еще через укрупнение, да, через укрупнение из локальных смет аналогов. А можно разработать эталонную локальную смету для того, чтобы потом получить вот эту самый норматив фалеросцен. Вот. Ну, значит... Мы здесь собрали, скажем, какие задачи да, решают пользователи с помощью с помощью наших продуктов по процессу оценки стоимости. Ну, так можно глазами пробежать, а говорить не буду. То есть различные-различные оценки стоимости, да, вот их пункт 7, 8, значит, это уже уточнение. Дальше, девятое, выявление критических отклонений. Учет стоимости с учетом уже заключенных договоров, различные аналитические задачи, как выборки различных ресурсов по, задаче, по, по заданным параметрам, аналитические э, задачи по сбору э, СМР по статьям бюджета, работа с ресурсами, ведомости различные ведомости объемов работы по проекту, но и различные сравнения. Это по оценке стоимости. По... По процессам бюджетирования тоже мы можем раскладывать по статьям бюджета, сравнивать затратную часть предыдущего этапа с последующим этапом да, по, по жизненному циклу, всегда знать, как мы переходим, с, каким, с какой дельтой, а, распределять объемы по проекта по лотам, контроль распределения этих объемов, все ли распределили, ну и подготовка данных для бюджетирования. Мы не можем, то есть бюджет мы создать можем, мы не можем его раскидать во времени. Соответственно, дальше в бюджетарности мы планируем, чтобы можно было раскидывать по времени. Ну и контроль, контроль стоимости проекта. Здесь тоже можно посмотреть, не буду дальше отвлекать, как мне показывают, что время у меня заканчивается. Так? Или еще у меня есть минуты две. Три минуты ее, да? Так, ну, если коротко, на что на, на, хотелось бы еще сделать остановки. Это типичные ситуации. Вот по оценке стоимости. Вначале э, очень проблематично, многие пони, не понимают следующее, что в основе всего лежат ресурсы, что работайте с ресурсами. А то... Когда говорит, что надо решить вопросы с ресурсами, какие, что, зачем, почему, по какой цене и так далее, она нам говорит слушайте, а можно куда-нибудь их спрятать? А можно сразу получить стоимость, а спрячьте их куда-нибудь, ну что вы к нам пристали? Ну хорошо, спрятали. Дальше ступор. Ну, что-то изменилось, понятно. Ну и что нам теперь делать? Не знаю, что нам теперь делать. Что у вас там за ресурсы, кто его знает, как вы собрались управлять и так далее. Но от нас требовали, понятно, от нас требовали, вчера надо было сделать. Понятно. Если как временный вариант подойдет, но как действительно системное использование вещь, конечно, нет. Дальше... Опять-таки, календарно-сетевое планирование передаем ресурсы. У нас есть фильтр. Не надо все ресурсы передать в календарно-сетевое планирование. Надо передать только то, с чем вы собираетесь работать в Примавэрис. Эти, эти только ресурсы. Нет, какие ресурсы собираетесь передать Примавэру? А мы откуда знаем? Ну, ну, так надо как-то решить, мы все вот это будем, вот смотрите, сколько вот ресурсов, вот такие, вам разве интересно вот эти, интересы. а мы не знаем, мало. пусть будет все, пусть будет все, да, мы будем нагружать лучше интеграционные решения, пускай это все лопатит, потом как-то с этим уживаться, календарно все планировать, зачем, непонятно. А, исключенные строки. Понятно, сметы, когда создаются, там есть исключенные строки, если их не удалили, это очень плохая практика, конечно, у вас уже должна быть смета не с исключенными строками, но очень боятся, как вот получили от заказчика, прямо вот так вот, пускай все останется, как вот с какой грязью он передал. Иногда доходит до смешного того, что две трети это исключенные строки. И, соответственно, чтобы даже пользователю найти те строки, которые включены, да, то есть он там это гоняет, туда-сюда по экрану работает там со, со сотню строк, пока его строки дойдут. То же самое надо смело выполнять, чистить определенные документы, чтобы было проще и так далее, не перегружать какие интеграционные решения всякими... То, чем, как говорится, не, не очень нужно. Итак, программные продукты компании «Инфострой» да, имеют востребованные возможности, да, это единая база. Дальше, совместная работа над стоимостью проекта, в том числе через удаленный доступ. То есть у нас над проектом может работать сразу них группа товарищей, вот мы перечислили, перечисляли там группу пользователей, они могут работать одновременно все, и в том числе через удаленный доступ. Открытость для интеграции уже, наверное, было понятно, да, и... И от задачи анализа. Мы можем как проект в целом анализировать, так и с любого узла структуры проекта, как по планам, так и по фактам. Все, спасибо за внимание.